ПИЗДЕЦ! <связь> Нет. Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн, так и Games. Мы продолжаем с вами играть в Dark Ciders 2 до Antique Edition. Мы остановились на том, что мы поставили второй камушек в плечо нашего стража. И остался, соответственно, еще один. Еще один камень. А, ой. Мне на него... Я думал на него залазить. А мне на него. А, он меня перекинет. Блять, как выбраться теперь? Бля, вот это я залез. Этот Данила Везде свой жалоб сунет О, как-то лучше О, Все, сейчас мы откроем врата И сможем на роботе сюда зайти На роботе На конструкции, так правильно будет сказать Вот, теперь мы берем конструктор И заходим сюда Так, иногда я даже путаюсь Немножко в действии. Них сюда, сюда. Там что-то течет. И... А, тут два прохода. Короче, очистим оба, мало ли. Это последний камень. Хорошо, если так, и хорошо, если там не будет. А, так он прям здесь, блядь, так он испорченный. Так этот камень пропитан порчей. Может, мы не будем его трогать. Я уже его вижу, и мне нехорошо Не знаю, зачем я очищаю всю порчу Но Уже как есть Так, мои действия Вижу Так, я спрыгиваю, мне нужно на ту сторону Смотри, мы бежим, запрыгиваем наверх, ворота открыты. Хорошо, хорошо. Хорошо. А, как быть? Ага, стоп вижу. Сюда. Сюда. Сюда И вот так Замечательно, чудесно, все супер Так Последний камень Ну я вам говорю, он испорчит порчий, блять Ой, ник к добру это все Что-то с ним не так Вот и я тебе об этом Может мы не понесем его? Пиздец. Оскверненный охранник. И как мне против него сражаться? Ебать, он плотный. Значит, иди сюда. Надо потратить сразу всю ярость. Все. Ладно, он слабак. Типа, он, он просто плотный, но он такой медлительный очень. Я не успел уклониться. Давай в другую сторону. Ой-ой-ой, нет, я так не буду больше делать Хорошо Я же сказал, что камень скверный заражен. Давайте мы не будем его трогать. Дай-ка я сохранюсь, что мне там выпало. Косы я и так у себя видел. Блин, а вот эти... Эти-то неплохие, но... Здесь больше урона. Синий доспех. О, хорошо. Магия, крит урон. Давай. Перчатки такой себе. О, синие ботинки. Крит урон, магия. Пусть будет. Это пока есть, это пока есть. Блин, я не знаю насчет кос на самом деле, да? Еще раз сохранимся, посмотрим. Э -э, урон, пробивающий урон. Энергия за убийство, урон молния, урон, защита, сила, сопротивляемость. Что сила делает? М? Ладно, пока оставляем так. Давай, После может, тебя. не понесем этого. Ну, блять, точно не к добру. А, это его ноги? Или он в чем-то стоит? Ты должен вложить камень в стража. Мы видели, как это работает, всадник. Оно освобождается от порчи. Два других сердца камня чисты. Держу пари, что их свет очистит и третье. Возможно. А как может не и нет, не делать ничего, еще больше риск. Увы. О, очистился. Борча испарилась, как вода на раскаленном металле. Ты был прав. Я ошибался. Нет? Пиздец. И что нам теперь делать? Следите стражи Куда нам идти? Можно по карте Ага, здесь придется так выбираться Мы откуда пришли? Отсюда? Да, мы отсюда не выберемся Укажи мне путь А что, Карн там решил остаться? Почему он со мной не пошел? Я-то думал, Карн вместе со мной пойдет Лестница на выход Так, ну здесь не совсем лестница Ну что, сейчас будем сражаться как можно Походу с этой огромной хренью я просто просрал мощнейшее орудие Творцов. Дебил. Блин, ну это мне кажется все, это забей. Я слабенький, типа, как мне с ним сражаться? Я так понимаю, он уже это все преодолел. А, куда мне нужно? Основное задание. Space, показ общей карты. О, вон куда мне нужно. Так давай я сюда телепортируюсь, просто в плачущий лес. Ага. Быстрое перемещение недоступно. Мне придется идти одному. И лошадь не могу вызвать. Мне кажется, на меня Карн обиделся. Хотя что на меня обижаться? Ну да, в принципе я сагрил, только что огромное создание какое то Слишком долго я спал. Что за тени из доты? Не, ладно, я мы знаем этого чувака, и он классный. Страшно вышел из-под контроля. Да ты что? ой что Осмотрись у него за получше. у нас есть новые товары ой знаешь что я же могу делать я могу продавать Валус умеет это причем за большие деньги Я считаю себе насобирал сейчас 50 тысяч на проклятое оружие О, а это все можно продать? Ну я если чем и буду пользоваться это исп... То это будет одержимая секира и костяная секира а это и мне бога, слишком бога. слабый уровень, они мне не нужны Страшные косы Бля, они крутые. Волосу. Лютые косы. Ну эти прям, блядь, их мне кажется надо оставить. И одеть их Хотя косы творцов по факту, типа, по статам сильнее. Ладно, давай статы пока оставим. И сохранимся. Сколько у нас? 109 тысяч у нас есть. Не место для лошади. И я думаю, мы сейчас зайдем к еще одной девчонке. По-моему, мне кажется, она продает, наверное, какие-то зелье которая слева стояла. Я не уверен, но попытка не попытка, попыт не попыт, Simple не димпл попыт не попыт. Вот она здесь, смотри. Тьма сгущается. Бля, вокруг ебать, нас. какая она сексуальная. У меня есть для тебя новые талисманы. Не. Так быть не должно. Сейчас мы выпьем зелье. Восстановимся на фулку. Ты коснулся темно. Это Тьма точно. Тьма сгущается вокруг нас. А теперь я возьму как раз два и одно такое. Не стану тебя отягощать, всадник. Спасибо. Но потом с ней нужно будет пообщаться. Бля, так он тут все разгромил раскрушил, все в огне. А -а я могу у него повысить свои характеристики, например. Не может быть. быть каменный ублюдок скажи мне где страж отправляйся в пустоши за городом и поторопись эйдорд ждет вас обоих кому вас обоих а что у него с лицом воздухе альт Удар, косыжница удар удар пауза удар удар с размаха вихрь комбо удар удар пауза удар давай Одна почему из нет? моих любимых штук Ага Ага Стой, раз, два, три Хорошо, а есть еще такой Раз, два, три Хорошо Хорошо, я запомнил Полезные умения, однако, получаются Предлагаю сохраниться А сейчас можно телепортироваться? Мне в впадлу бегать Блять, нет, придется пешком бежать. Ну, это, конечно, тоже, я считаю, неправильно. Вот это вот, ну, я трачу время на то, чтобы побегать. Зачем, спрашивается. Зачем? Что ты делаешь, дорогой друг? Так, ну я пока оставил косы творцов. Не просто так они легендарные, правильно? Пиздец. Нет. Клянусь костями творца. Как больно. Могу представить, блядь, как больно. Такая хреновина, блядь, с размаха тебе всадила, блядь. Я не смогу ему помочь, Садди. Покажи, на что Да, да. А где я? Я не попадаю. Так, ну это было просто. Сколько раз так надо делать на каждую? Ждем, пока ударит. Так, есть. Два раза на одно, два раза на одно, два раза на одно. На лошадь, на лошадь. Сейчас нихуя не понял, ну ладно. Придумано А как мне запрыгнуть туда О, бля. Охренеть, блять, Это же надо было такое придумать Ладно, битва с боссом Крутая очень крутая битва с боссом, нереально крутая. Он огромный, блядь, страшный. О! Бля, я просрался. Давай, сука Давай, давай, давай Последний остался Этот сейчас сломаем и еще один Бля, если бы этот Страж был за нас Он бы эту барь размолотил бы за секунду просто Я бегу, я бегу, видите, я бегу. И Порча все это видит. Какого хрена? А, я за ним побежал. Блять, какой красивый босс файт. темные когти. У нас нет другого выбора. Ты должен убить его, всадник Но если мы хотим расчистить путь к древу жизни, мне придется снова его воскресить. Сколько раз ты будешь заставлять меня убивать его? Новый страж... Будет очищен от порчи Он весь в крови А теперь отойди Мне понадобятся все мои силы Точно он будет очищен Они а как обычно блин. Я дворец Таково мое настоящее предназначение так же, как твое, шаг в Этого невозможно избежать! Он сейчас какой-то крутой, улучшенный. Бля, дедулю жалко. Иди к древу, всадник. У тебя впереди еще... Долгий путь. Покойся с миром. Разозлиться на порчу или нет? Или мне с ним драться надо? Я думал, Порча в шоке, нахуй. А, блядь, он сейчас опять ее поглотит. А, нет, смотри. Отсосать. А он с собой пожертвовал, чтобы убить ее. Счетчик уклонений. Если смерть искусно отбивать такой врага, мимолетный облика жнеца наносит врагу ответный удар. Ух ты, прикольно. Мне дали пассивное умение. Получено очко умений. Давай в добрый путь. Неизвестный период этот подарок. Фолианта. Подожди, мне передали подарок Фолианте. Улучшить, улучшить. А, я хочу посмотреть. Фолиант был где-то здесь. Переместиться в указанное место. Вон был Фолиант, смотри, вот тут. Змеиный Фолиан. Ну давай сюда. Да, переместиться в указанное место. Ну что-то интересное там такое могли писать. Не место для лошади. О, да, кстати, новый предмет. темные когти обморожения они конечно хороши но нет одержимые серпы все равно круче придержать. так ну на самом деле босс -файт получился несложный. я только одну фласку выпил я думал будет гораздо обычные монстры сложнее чем этот босс -файт. и что мне тут Подарок какого? Небесный. Приглашайте тебя к соревнованию в Горниле. Вечная слава ожидает тебя по завершении. Если выживешь, найди меня, если хочешь менять вызов. Вы можете попасть в Горнило, используя быстрое перемещение. Нет, стоп. Я забрал все. Не знаю, что забрал. Безумец. В преддверии нового пути все сокрыто неизвестностью. Путник делает первый шаг, будучи безумцем. и Лишь в пути обретает знания. На карте мира открыто горнила. Возьмите с собой эту карту и узнаете личность правителя и его мотивацию. Я с радостью, но пока в Горнило не пойду. Я хочу посмотреть, что там у нас с древом Вот вон туда вон. Горнила открытая, я уже увидел Но горнила есть на каждой карте, я так понял Сейчас проверим Сейчас проверим Так, мне туда Смотри, чисто его молот лежит Да, он пожертвовал собой и уничтожил порчу Конечно, он крутой что ты видишь? И ворон шикарный, фиолетовый. Прям как у фишек, да? Но здесь все равно, видите, остатки порощи. Причем не маленькие. А до хрена их здесь, я бы сказал. А вот здесь уже пусто. Сюда она не добралась. Вау. Нужно будет потом пойти редких боссов убить. Да, было бы здорово, мне кажется, редких боссов поубивать. Так. У меня есть два прохода. Один сюда. Древо жизни. А, так не работает. На древе нарисован свет и тьма. А, нет У меня был ключ? А, это порча Ничего сейчас не понял То есть мы станем порчей? Итак, ты пришел И несешь свой грех Словно это знак отваги Чего ты хочешь, бледный всадник? Вернуть человечество. На бесплодную планету, лишенную жизни? Люди слабые и безвольные. Им не пережить возвращение. Да они не заслуживают. Не нам их судить. Я это делаю, чтобы избавить войну от наказания Совета. А что с нефилимами? Ты спасешь одних и погубишь других? Нефилимы угрожают равновесию. Если бы мы захватили Эдем, ничего этого не случилось бы. Но ты пошел против нас, уничтожил наши тела, а души заточил в своем амулете. Он тоже Кто нефилим. Ты. Я думаю, ты знаешь. Когда-то ты называл меня братом. А, Авесолом. Я отрекся от этого имени. Теперь я зовусь Горчий. А веселом как то рожден в тот день, когда ты направил свои косы против нас. И скоро я стану всем. Древо жизни склонилась во тьму от иссохшихся корней до безжизненных ветвей. И даже смерти не избежать этой участи. Ты так уверен? Мы что, что прошли игру? А, нет. Кто-то называет ее искрой, что разгоняет тьму и порождает жизнь. Но как быть со смертью, который стал всадником в тот день, когда убил Нефилип? Он убил своих братьев, своих друзей и Рависом Почему ты убиваешь своих? Нефилимы не могут попасть в рай. Есть же миры для ангелов и демонов. Почему нет для нас? Рай принадлежит людям. Он принадлежит тем, кто его возьмет. Вечность не дала ответа на вопрос. <связь> Блять, ну жалко на самом деле Стоим его братья того, брат, этот день... <связь> принес порчу. И Так, ему имя Деньги. Да! Да! Да! Да! Да! Да! Нельзя исправить. Древо смерти. А, бледный садник. Не стоит... Козел курящий. Не, многие попадаются на опах от твоей руки. Хм. А ты сам так редко навещаешь Королевство мертвых. Мы в королевстве мертвых? Я не собирался в это проклятое место. Я искал древо жизни и нашел его. И вот я здесь. Ха -ха -ха -ха. Древо это не пункт назначения, мой друг, а всего лишь портал в другие миры. Если тебе нужно древо, значит ты нашел его. Тогда, похоже, меня обманули. М -м, не так быстро. Постичь мудрость древа непросто. Если оно отправило тебя сюда, значит так нужно. Короче, у нас сюжет еще Но больше возможно, развивается. Мы и по другим мирам путешествуем. Очень сомневаюсь. Круто. Тебе стоит прислушаться к моим словам. Я опытный торговец и умею угодить клиенту. Скажи мне, всадник, что тебе нужно? Я хочу оправдать своего брата и восстановить равновесие. Хм, ах да, это я уже слышал. Твой брат явился, не дождавшись зола, и человечеству пришлось расплачиваться. Попридержи свой язык. На самом деле Я войну обманули, осуждал, поэтому приятель. так произошло все. Только говорю то, что слышал. Ты был прав, когда говорил, что ищешь древо. Но это всего лишь врата. Тебе нужен источник душ. Сейчас узнаем, что это. Что твоему сердцу Вау, блядь. Ну это крутые косы. Я даже не знаю, стоит ли нам что-то покупать сейчас. Возможно, амулет бы какой-нибудь купил. Но, блядь, потом он мне выпадет, и я буду... Ай, нет. Допустим, я тебе верю. И откуда мне начать свои поиски? Ты должен забраться на Змеиный пик и предстать перед Вечным Троном. Круто. На котором восседает костяной владыка. Он укажет тебе путь к источнику, или заберет твою душу. А? Мою душу он не сможет забрать, мы его убьем нахуй. Перед тем, как уйти, всадник, подумай вот о чем. Моего народа больше нет, но остались реликвии. Ты можешь столкнуться с ними во время странствий. Для большинства они бесполезны, но для меня представляют огром... Хорошо. Подожди, я куда-то не туда нажал, походу. Там портал какой-то. Туда мне нужно. Что за портал? Портал куда? А, кузнечные земли. Назад вернуться можно. Короче, можно путешествовать между мирами. Все, уходим назад. Древо жизни, там Древо смерти. Древо смерти. Круто! О, там еще один портал есть. Значит, еще что-то будет. Хорошо, будет еще третий мир. Да, Древо смерти выглядит внушительно. Точно, я забыл, что у меня есть лошадь В какую сторону? Давай-ка да сюда Вау, Кор костяные вон какие-то владыки Там драконы Мне пока ничего непонятно, если честно Там кто-то впереди стоит А, это след Ну, я думаю, следы леденькие. Да, первенькие. Раз, два. Вот так. А если еще получается... Раз, два, три. Все. Давай попробуем. Хорошо, мне нравится. Смотри, я уже что-то нашел. Какую-то штучку. А вот и реликвия. Уже сразу первая реликвия сходу. Отлично. Они нам пригодятся. Даже драться с ними не буду. Слабаки. Нифига себе, у меня урон с лошади. А куда мне тут идти? Логово незложенного короля. О, это я знаю. Грубницев, гробница Фарисира, шип. Лабиринт судьи душ. Королевство мертвых. Сикамерон. Золотая арена. Вечный. Вот, мне нужно на вечный трон. А вон там, вон несложенный король. А я смогу его одолеть или нет? Вот это было красиво. Хуяк. Так, лады, мне тогда получается в ту сторону. Ну пойдем по квесту посмотрим. Не место для лошади. Тихонько. Я допрыгнул? Мне придется идти одному. А я не допрыгнул. Бля, я не, не допрыгнул. Ну, допрыгнул, но не допрыгнул, короче. Сюда. Чего ты падаешь? Смерть, ты что пьян? О, наконец-то. Не место Тихо. для лошади. Случайно на лошадь нажал? Подожди, вниз, вот так в сторону. Куда дальше? Странно, он карабкается, если честно. Мне придется идти одному тихонько есть а мне ниже или можно сюда давай-ка сюда сначала это кто а это никто о, -о, -о смотри-ка я что нашел Подожди. А как туда забраться? Смотри-ка, что нашел. Смотри-ка, что нашел. Ага. А я не могу сюда забраться. Два сундука я даже не знаю куда пройти. Окей. Начну назад пошли. <связь> Мне кажется, я куда-то не туда зашел. Да. Не, мне туда Вот сюда, да? Понеслась конечка. Так, я могу пойти сюда. Но я отсюда пришел, правильно нет? Подожди. Или да? А зачем ты тогда, тогда круги нарезаю? Ага. Не место для лошади. Кто-то тут, блядь, нечистая. Мне кажется, ее надо взять с собой. Вот 100% вот, блядь. Так, подожди. И где она там застряла? А, ой, я упал. А я могу способности так использовать, оказывается. А чё я не знал раньше об этом? Я ж говорил, блядь. Я будем пробовать. ты дык тык дык тык дык О, какая прелесть. Ой-ой-ой, фиолетовая броня. А вот я я собирался купить фиолетовую броню. И синие на чудесно, чудесно. Там, смотри, сверху еще один сундук есть какой-то интересный. Так, не убился, и ладно. Ага, смотри-ка. Это что я там вижу, или мне кажется, нет? А зачем вот это? Смотри Я же здесь ничего не сделаю А я могу с нее стрелять? Нет, стрелять не могу Горем пополам попал Ключ, костяной ключ Чудно Кстати, да Сохраниться и на броню взглянуть Вот, насчет брони Одеяние шипов волшебников Но на самом деле Она повеселее, чем мое И я бы в нем побегал это что за хренососы Мне нужно больше ярости А у меня эти косы яростно собирают? Или нет? Я кажется понял, что в чем дело Одеваем это А нет Я понял, как умение нажимать на 5-6. Юля, я такой в платьюшке сексяшный дядя. Оказывается, оказывается, какой, а мужчинка. Жалко этих бедолаг А, вот для чего это назад вернуться. сюда о долетел прелесть так теперь ключ со скелетом ой со ски ст... да не все правильно ключ со скелетом ну, сейчас мне смерть такая симпатичная да? в таких балахонах Куда мы сейчас идем я не понимаю мне кажется мы идем не туда куда мне надо карту смотрим мне нужен вечный трон куда я иду я не понимаю короче я сохранился на всякий случай и ну блин я не знаю куда идти поэтому пойдем сюда так здесь другалечки уголечки Заказ это хорошо, это здоровье. И вот выход. Блять, туннели, туннели, туннели, туннели, туннели и туннели. Да, я бы хотел обменять, кстати, свои монет лодочника и 50 тысяч на какое-нибудь одержимое оружие, интересное. Лучше бы вы, блядь, не вставали с сути, Отлично. Сзади вижу монетку, а чуть выше вижу сундук. О -о -о. Мне до него добраться. -то. Уже вижу как, уже вижу, уже вижу. Еще маленькая падла. Так, теперь я могу забраться выше. А что это? Ага, вот и выход. Ну, хорошо, давай заберем сундук и на, моменте, на этом моменте сделаем паузу. Тихо, тихо, тихо, стоп, не туда. Не туда, родная моя смерть. Смотри, можно и выше подняться. Ах, вы хитрая жопики. А там еще один сундук и еще один проход. О, как туда сейчас залез, я не знаю. Угу. А я сейчас туда не допрыгну, да? А, нет, подожди, это ж не просто так сделано Я на загадках не останавливаюсь никогда Давай-ка наверх, смерть Опа, блядь, я же зацепился. Да как так? Фу-ка, нет, я заберу этот сундук, не похер. Сколько раз надо будет полезть, я столько раз полезу. ты сюда вниз хорошо хорошо хорошо дорогой давай давай давай давай давай какая интересная серия получилось почему я вот сейчас когда здесь был Давайте на этой чудесной ноте делаем перерыв. Не в ту сторону лучше. Сундук заберу обязательно. Все, сохраняемся. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатления и в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.